Буду говорить то а, и о том, что помогло мне стать амбассадором. А амбассадор — это не только красивое знание, но и это такие дургонобитые карманы. Вы хотите стать амбассадором? Да. я просто со всей искренностью буду говорить все то, что я знаю как амбассадор. Дело в том, что сейчас вы знаете, о партнеры, да, после того, как Достигнута вершина нашей карьеры амбассадор, компания придумала новую. Взяла я брушила на мою бедную голову, которая планировала вообще-то да, уйти на пенсию и начать как-то отдыхать, ну и так, немножко свадебным генералом. Да. А тут, другая, знаете, а мы для вас придумали еще одну ступень. Грант-амбассадор. Ну, думаю, тут уже надо придется мне подробно учиться у таких, как Мадина Касимова. Да? Уже просто так грант амбассадора не взять. Поэтому, когда я стану грант Амбассадором, ну, когда-нибудь же это случится, правда, да? Ну, да? Поэтому мы обязательно с вами еще раз встретимся и вместе поймем, как и я, и вы, мы все изменились. Договорились, да? Ну, а теперь приступаем к информации по корпорации ФОХО, особенно для тех, кто сегодня первый раз. Как вы, наверное, уже почувствовали, дорогие гости, что корпорация FOLO занимается здоровьем. И вот наша самая главная задача с вами сегодня ⁇ почувствовать, чем же она отличается от огромного количества компаний, которые тоже занимаются здоровьем. Мы все прекрасно знаем, что не только наша мощная огромная система здравоохранения, да, как бы по идее должна стоять на охране нашего здоровья, но также существует им в помощь несметное множество компаний, которые производят оздоровительную продукцию. Вы знаете такие компании? Конечно, знаете. Их, их действительно реально много. Так вот, нам интересно будет сегодня поговорить о том, а какое же место корпорация ФОХОУ занимает вот в этой системе здравоохранения, чем она отличается от всех остальных, да? несет ли она какую-то идею, несет ли она что-то новое для нас, для человечества. И вот здесь на все эти вопросы можно убедительно сказать «да». Эта корпорация уникальна. Я начну с того, что ее девизом на главной странице в интернете, на главном сайте, если внимательно его почитаете, там есть удивительная фраза. «Корпорация, берет на себя ответственность за здоровье человечества». Вы только вдумайтесь в эту правду. Вы только вдумайтесь. Скажите, пожалуйста, у вас есть какой-нибудь хороший, добрый врач, который говорит, я беру ответственность за здоровье вашей семьи. Есть у вас такой человек? Скажите, у кого есть такой человек, который говорит, я беру ответственность за здоровье твоей семьи? Нет. Обратите внимание, нет ни одной поднятой руки в этом огромном зале, в котором присутствуют люди самых разных городов. И корпорация ФОХОУ делает такое супер смелое заявление. Берет ответственность за здоровье человечества. Вы знаете, когда я прочитала эту фразу, она мне попалась на глаза, когда я уже была знакома с продукцией. Когда я уже очень хорошо понимала идею, очень хорошо вообще понимала, за счет чего здесь достигается здоровье. И все равно эта фраза, она меня просто вот... Ну, об обрушила буквально мой мозг, я пару дней просто в себя не могла прийти, потому что я со всей глубиной осознала, как мне повезло, боже, куда же я попала. Браво, браво, браво. Как бы первое такое теоретическое громкое отличие, да, потому что больше никто никогда таких фраз не говорил и не писал, и никогда в жизни ни от компании, ни от людей, ни от специалистов ничего подобного мы не слышали. Вы согласны со мной, Да. да. А, и теперь давайте копать как бы глубже. Посмотрите. Как в системе здравоохранения, так и во огромном множестве компаний, которые производят оздоровительную продукцию, всегда огромный ассортимент. Вы согласны, да? Вспомните, сколько лекарственных препаратов в нашей современной медицине. Да десятки тысяч, если не сотни, да? Посмотрите, сколько в продукции, ну, я не хочу называть компании, но вы их знаете, да, здравительные. И, и, и 100, и 200, и 300, и при этом для того, а, скажите, каждому человеку нужны все эти продукты, для, так называемые для здоровья. Нет. нет, обратите внимание огромное множество продуктов и для каждого из нас большая часть этих продуктов является вредной, правда ведь? не просто ненужной а даже вредной мы еще посмакуем это, но сейчас я хочу обратиться к продукции корпорации ФОХОУ знаете, что здесь есть система просто Система корпорации ФОХОУ предлагает нам 9, ровно 9 продуктов для восстановления здоровья человека. Почувствуйте разницу. Есть система восстановления и поддержания здоровья человека минимум до 120 лет. Минимум до 120 лет в идеальном состоянии. Эта система состоит ровно из 9 продуктов. И уйти или проигнорировать хотя бы один из них нельзя. Эта система восстановления здоровья человека и поддержания нашего здоровья в идеальном состоянии минимум до 120 лет. 9 продуктов! Вот о них мы и будем говорить. Я хочу попросту аплодировать и что вы будто она разница не девятьсот и не девять тысяч, а 9 супер нужных, вот от, начиная вот от такого малюсенького возраста и на протяжении всей нашей жизни. Если вы будете понимать, любить э, эти продукты, ну честно говоря, заболеть будет очень сложно. Постареть будет трудно. А, собственно, вот цель большинства партнеров – это в 120 лет выглядеть так же, как сейчас, или немного лучше. Вы согласны со мной? Вот поднимите руки, кто согласен. Новички, обратите внимание, это не я лапшу на уши вешаю, да? Они все со мной согласны. Браво, давайте поаплодируем. И вы посмотрите, какая гениально понятная, очень естественная сама идея этого восстановления здоровья. Ну просто компания говорит, ну дорогие друзья, ну вы же все грамотные, вы же все в школе учились. Вы же, наверное, знаете, что, что мы все состоим из органов с одним и тем же названием, с одной и той же функцией. Вы с этим согласны? Да. У всех есть сердце, печень, бронхи, легкий опорно-двигательный аппарат, примерно одинаково расположены, согласны со мной, да? да? С одной и той же функцией. Наверное, трудно найти человека, а скорее, конечно, невозможно, у которого сердце выполняло бы функцию печени. Вы такого человека видели? Нет. Не да? и наоборот. То есть мы состоим, слава тебе, Господи, человек в любой точке мира одинаково устроен. Да? А из чего состоят органы? Из клеток. И эти клетки, самое интересное, Да, я вот вам сейчас прямо вот казус расскажу. Я всегда говорю, что ну вспомните учебник анатомии, а если вы врач, то вспомните фармакологию, да, вы же там... Повторяли, зубрели. Откройте, там есть страничка, строение клетки. И там не написано, эта клетка печени, почек, бронков, не написано там. Всего одна страница. Кто врачи, вы со мной согласны? Поднимите руки, поднимите повыше, согласны? Если мы обеспечим здоровье клетки, если все клетки печени здоровы, печень здорова, да. да если все клетки бронков, легких, селезенки, там не знаю, здоровы, эти органы здоровы, да, да. они все состоят из клеток, а клетки имеют одно и, и то же строение. Да компания говорит, давайте научимся восстанавливать здоровье клетки. Поняли идею? Эта система из девяти продуктов. Это система восстановления клеточного здоровья. Просто другое дело, вот сейчас, когда мы будем, ну, немножечко ее поподробнее просматривать, да, понятно сразу, что продолжительность будет разная. У нас 100 триллионов примерно клеток, у кого-то 200 миллионов больных, у кого-то триллион больных. У кого-то полмиллиона, Бог его знает. И ни один врач, ни один консилиум никогда не подсчитает, сколько же у кого этих клеток больных. Но продукция, вот эта система из девяти продуктов, восстанавливает и восстанавливает клеточное здоровье, восстанавливает и восстанавливает, ты ее пьешь, она восстанавливает, ты ее продолжаешь, она продолжает восстанавливать, до того, когда ты чувствуешь, «У меня к себе претензий нет!» мы обязательно, вот дорогие гости, мы непременно с вами поговорим о том, сколько примерно надо принимать эту систему, но чтобы вы не думали, что, ой, я а может ее пол жизни принимать. Не волнуйтесь, не пол жизни. Прямо мы попросим правит э, тех людей, которые принимали продукцию, и они нам скажут, сколько времени они потратили на восстановление собственного здоровья при каких-то проблемах. И таким образом, вы не волнуйтесь, все вопросы мы закроем, галочки и плюсики везде понаставим. Все у нас будет понятно. А, я хочу вам сказать, что вот однажды в Москве я проводила вот примерно вот такое мероприятие и после этого мероприятия ко мне подсела, я села отдохнуть, подсела врач Ирина Сергеевна, очень милая дама такая, да, говорит, вы знаете, вот, и вот я врач с большим стажем, и все равно, ну вот Алочка, я вот вас слышала, вроде и понимаю, но не могу я вот как-то вот до конца понять. Я говорю, ну Ириночка Сергеевна, ну миленькая моя, ну давайте так. Ну то, что органы состоят из клеток, вы согласны? Она говорит, согласны. Ну то, что вот, ну вспомните свои там это учебнички, ну вспомните, что клетки имеют одно и то же строение, вы согласны? Да, согласны. Ну так если мы научимся восстанавливать здоровье клетки, у нас же любой орган мы восстановим. Она говорит, Алла, да меня дешево. Жетон провалился. Сегодня, это ее слова, сегодня самый счастливый день в моей жизни, сказала она. <плес> к сожалению, нам придется еще немножечко вернуться к врачам и немножко, да, поострить и запустить сарказма туда, в их адрес. Но они у нас... Здесь в аудитории умные, правильно нас поймут, да? Итак, система восстановления клеточного здоровья, то есть система устранения любого заболевания. неважно какой орган, не важно какая проблема, восстановим здоровье клеток и все у нас будет классное. Вот тут для того, чтобы нашей молодежи не стало скучно, я хочу сказать, что вы нас простите, нас, наше поколение. Ну так вот получилось, что мы, мы вам обещаем, что мы последнее поколение, которое болеет. Уже вы болеть никогда не будете. И ваши дети никогда болеть не будут. Мы последнее поколение. Сейчас мы освоим эту систему восстановления клеточного здоровья. Все, абсолютно все, сто процентов вернемся в точку здоровья. Наша задача сделать так, чтобы было стыдно болеть. Ну безобразие. Я понимаю, да, это как все равно, что сказать, что у меня нет мобильного телефона, и я не знаю, что это такое. Вот нам надо, чтобы вот так же точно относились к здоровью. Ну как так? Ты не знаешь систему восстановления клеточного здоровья? Да какая разница, какая у тебя проблема? Да какая разница, сколько тебе лет? Вот система, и все, и в точку здоровья. Ну, а потом уже мы просто никогда не позволяем себе от нее отклониться. Как бы, да? Глупых людей нет. Уже нравится находиться там. И об этом мы еще тоже немножко поговорим. Итак, но поскольку мы все-таки сейчас с вами последнее поколение, которое болеет, наша задача все эти истории болезни уничтожить, да, устроить из них большой такой костер, а, слово болезнь вообще вычеркнуть из лексикона, правильно, да, чтобы наши дети и внуки уже таких плохих слов не знали. Это наша работа, понятно, да? И что мы должны для этого знать? Мы должны как таблицу умножения, как дважды 2-4 знать систему восстановления клеточного здоровья. Здесь не 200 продуктов, здесь всего 9 с очень четкой последовательностью. всегда говорю, вот 9 продуктов, вот она система последовательного применения. Конечно, все партнеры компании «Финихс», которые большинство прекрасно знают смысл монады инь да? Это символ баланса, символ равновесия. Но я уверена, что даже и те, кто не является партнером, ну кто не знает, что такое вот смысл монады и Все знают, замечательно, да? Это равновесие. И вот согласно, собственно, этой теории равновесия, когда мы здоровы, у нас идеальный баланс инь-ян. Сколько вдохнули, столько выдохнули. Сколько клеточки подошло, да, кровушки с капилляром, столько и вышло, ну, унося там грязь и продукцию жизнедеятельности. А сколько мы съели, столько, так сказать, да, вышло в свет, плюс осталось там в качестве питания. Да. Вот. Все, все, все, все в балансе. Сколько энергии потратили, столько ее ночью восстановили. Вот это все нормально. У человека, который болен, у него нет этого баланса. У него он какой-нибудь вот такой. И чем больше у него всяких разных нехороших симптомов, тем у него хуже вот этот перекос иньян. И это понятно, правда ведь, да? Но. И вот тут вот что получается, я просто хочу сейчас сказать, чтобы не забыть, потому что это очень важно. Вот такой ужасно неправильный баланс и ньян внутри. Но человек сейчас, в данный момент к этому балансу привык. Вот для него он, вот он ненормальный, но он нормальный. И тут, конечно, для того, чтобы он опять стал здоровым, красивым, энергичным, бегающим, легко дышащим, понятно, что нам нужно этот баланс выровнять. Но нельзя это делать резко. Это все равно, что вот если у него появится еще один симптом, он скажет, господи, было это еле-еле, стало еще хуже. Правда ведь, да? И наоборот, если мы резко вот так вот скажем, давай там чай так нами туда быстро розы запивая эликсиром линжи, он не способен на такую быструю скорость восстановления. Запомните, среди этих девяти продуктов, таких, которые кому-то не подходят, нет, нет. Это система клеточного восстановления здоровья. Она выполнена на уровне клеточного питания. Здесь нет балласта. У людей бывает аллергия, неприятие только на балласт. Но на клеточное питание аллергии быть не может, иначе мы завтра будем вас провожать в дальний путь. Если у вас аллергия на клеточное питание, так не бывает. Именно поэтому эта система, вот эти 9 гениальных продуктов, они сертифицированы во всем мире. Весь мир просто берет нас за горло и говорит, мы тоже хотим сертифицировать эту систему, чтобы наши люди могли ее пользоваться. И мы тоже хотим, и мы тоже хотим. Например, в этом году у нас не было плана сертифицировать в Америке, в Канаде, тем более в Великобритании. Но они буквально, они просто взяли нас, за жабры и сказали, мы все подготовим, мы все сделаем. То есть вы знаете, в каждой стране свои, свои пункты, свои условия, свои контроли, проверки. То есть каждая сертификация это сложный, сложный и достаточно дорогостоящий процесс в каждой стране. Но они все сделали. Компании надо было только утвердить эти документы, и теперь у нас сертификат есть. И американский, и канадский, и сертификат В Великобритании. Вот буквально месяц-два тому назад мы получили. Вы понимаете? А? Впервые у компании, выпускающей оздоровительную продукцию, есть халяльный сертификат. Наверное, многие вообще даже не слышали, что такое бывает. А между тем, да, такие вот истовые мусульмане, которые только халяльную пищу принимают, да, а они же тоже хотят иметь эту систему клеточного здоровья. И они ее сертифицировали. У этой продукции даже два халяльных сертификата. Средней Азии и малазийский. Можете себе представить, да? Это единственная компания и это единственная система, которая имеет сертификат кошерный для евреев-ортодоксов, которые только с кошерной продукцией могут вообще иметь дело. Есть кошерный сертификат, и это не компания настаивала, а это именно израильская вот эта ассоциация врачей, она сделала все, чтобы в Израиле была эта система сертифицирована с кошерным сертификатом. Вот вам отношение мира к этой системе. Почувствуйте гордость. Эта система сейчас на этом столе, и мы о ней будем говорить. Про почему я предварила вот детали этой системы, вот такой вот статистикой информации? Потому что чрезвычайно легкомысленно называются продукты этой системы. Вы понимаете, вот, например, ну чай. Господи, боже мой, до да этих чаев, да? Но этому чаю реально цены нет. И вот он-то как раз очень мягко, очень нежно начнет выравнивать вот этот вот иньянчик. Самое главное, что он делает это не резко. Вот с ним можно обращаться совершенно легко, спокойно, свободно. Он очень-очень мягкий. Здесь потрясающее клеточное питание всего по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. В микродозах всего по чуть-чуть. И э, очень часто, когда у человека ну, действительно приходит, и я стараюсь заткнуть уши, закрыть глаза, пока он там рассказывает мне про свои болячки, симптомы. Ну, есть еще такие. Их скоро не будет. Но пока они еще есть. Да? И вот когда он заканчивает, я говорю, вы все, вы закончили. Да. И что я ему говорю? Пожалуйста, начните с чая. Я вас очень прошу, полюбите этот продукт. Пейте его вначале, даже этот чай, слабеньким. Подержали, побулькали, пожулькали пакетик, попили. Потом можно пожулькать посильнее. Вот привыкните, полюбите этот чай. И через месяц мы с вами поговорим. И через месяц это будет совсем другой человек. Потому что за месяц питья этого волшебного, очень вкусного, очень приятного напитка, удивительные перемены пройдут в организме самого изболевшегося человека. Ну и понятно, что тут дальше просто включаем разум. Но ну, если молодая девушка или там молодой парень на какие-то проблемы жаломся, говорит, слушай, ну недельку попей так-то покрепче, тебе можно и покрепче, да? То есть, ну, нормальные, разумные рекомендации. Ему можно концентрацию посильнее, он все равно мягкий, даже при сильной концентрации. Вот, но, ну, понятно, то есть естественные такие советы, очень разумные, очень понятные. И э, ну, главное, что, вы понимаете, что такое вот болезнь? Мы говорили с вами, боль, болезнь это больные клетки. И нам нужно восстанавливать их здоровье. Скажите, что такое больные клетки? Может, они капризничают, может быть, они вредничают? Может, они какой-то ультиматум говорят, слушай, что-то мне надоело работать, что-то я устал, да? А все время я да я, да? Вот нет. Понимаете, в чем уникальность и божественность нашего организма, что вот эти клетки, которые, вот когда я поняла вообще, что они творят, и как они себя ведут, я их стала очень сильно уважать. Они вот-вот рассчитаны работать минимум 120 лет без сбоя, и они готовы работать. Они никогда не вредничают, не капризничают и не выставляют ультиматумы. Единственное, что им нужно, чтобы что? Чтобы не мешали им работать, да? Всякие вирусы, микробы, инфекции, токсины, чтобы не мешали им работать, первое, да? И второе, что нужно, чтобы им подавали кислород и питание. Больше вот никаких других требований они не выдвигают. Не мешайте, работайте, дайте поесть. Ну, ну, ну нормально, это же очень разумно, правда же, да? И поэтому... Вот нам, собственно, вот эта клеточная программа и делает. Она помогает убрать тех, кто мешает, и дает поесть. Вот и все. И вот этот чай очень хорошо помогает очистить межклеточное пространство. Но это вот все равно, как в квартире, очень много кругом мусора. Да, жить невозможно, пройти до кровати не дойдешь, да, э, до стола надо через мусор перепрыгивать. И когда мы этот мусор выгребем, даже если у нас еще стол грязный, а кровать не заправлена, но все равно жить можно, правда уже? Уже можно жить. Вот эту работу и проделывает чай. Вот это, собственно, самое главное, что он делает. И после него действительно в этом главном нашем доме, в нашем теле, это самый главный наш дом, мы в нем живем, начинает происходить ну, что-то похожее на порядок. И э, почти всегда в любом офисе партнеры вам скажут, попил немножко чаек, там, допустим, 3-5-7 дней, да, добавька к нему вот эту вот еще одну вкуснятину, еще вкуснее, чем чай, сладкая, как мед, но без сахара, роза. Вот если бы мы всю эту аудиторию сейчас завалили бы какими-нибудь лекарственными и прочими продуктами да, для здоровья. Я вам хочу сказать, что по своей эффективности вот эта вкусная роза, она бы все бы перевесила. Кто со мной согласен, партнеры? Этот продукт начинает принимать весь мир. Вы солидарны с этим миром? Я надеюсь, что да. Но вот просто надо немножечко его понять. Он... Чрезвычайно важный. Именно поэтому я чуть-чуть на нем остановлюсь. Но представляете, вот пришел человек нашего поколения, который еще с накопившимися болячками, да. У него там полное безобразие, полный мусор. Ему даже руку противно подать, да, потому что он весь изнутри грязный. И это видно. Это видно по походке, это видно по внешности, это видно по бессильно опущенным рукам, да. Ну, мы же, ладно, с чего нам надо начинать? Быстро чай и розу, помой себя изнутри, хоть немножко на тебя же смотреть. Противно, правда же, да? да. А, есть смысл, а он, конечно, да, он говорит, все хорошо, только у него давление. А давление почему? А потому что очень узкие сосуды, правда ведь, да? Вспомните физику. Нужно воду через метровую трубу пропустить, определенное количество за определенное время. Это одни показатели. То же самое количество воды за то же самое количество времени, но труба в два раза уже. Что надо сделать? Запор увеличить увеличить давление. давление, правда ведь, да? А если то же самое количество воды за то же самое время, но она еще в два раза уже, что надо сделать? Еще увеличить давление. Когда нам человек говорит, у меня давление 220 на 180, мы ж, боже мой, там вместо сосудов просто грязные трубы. Ну правда ведь, да? Но ну, это же ужас, это же безобразие, с этим надо что-то делать. С чего мы начнем? Okay, с чая и розы. И не дай бог, вот в этом случае, не дай бог всей у него там кругом грязь. Мы сейчас вот эти жиры внутренние начнем растворять, они куда пойдут? Сосуды. В кровь. Там и так грязь, и еще грязь, да он захлебнется от этой грязи. И что он скажет? Ой, было плохо, стало еще хуже. Аж голова кружится. Сначала хорошенечко попить чая розы. Завалы разгрести. А уж потом можно внутри, я говорю, а потом можно антресоли убирать. А так у нас и так не пройти, не проехать. Да? А мы еще и с антресолей мусор накидаем, задохнемся, захлебнемся в грязи. Вот и все, что происходит. То есть вот просто понять надо. И дело в том, что я неоднократно сталкивалась с тем, что говорят, мне этот продукт не подходит. А не подходить человеку он не может, он жизненно важный. Просто значит рано, значит еще слишком много общей грязи. Попейте чай с розочкой, еще попейте, и санцинчик еще попейте, да, потом всю чинфу. И поэтому... Аккуратненько, медленно, медленно. Ну, ничего страшного, никогда ничего не произойдет. Самое страшное, это то, что человек скажет, мне этот продукт не подходит. Вот что самое страшное. А без него жизни нет. Просто надо понять. Понять, что происходит в нашем организме. Этот дом очень понятный, нет там никаких секретов. Нужно о нем один раз поговорить, запомнить на всю оставшуюся жизнь и оставаться молодым, красивым и всегда здоровым. С этими девятью продуктами, которые подходят каждому человеку во всем мире, если вы называетесь человеком в принципе. Понятно, да? чтобы очистить сосуды, когда там действительно ты чувствуешь, что это страшно. Но у человека просто давление регулярно держится. По идее, знаете, скольки капсулам в день надо прийти? К 12. Ого, вот вам и А вы хотели одну капсулу утром, одну капсулу да. вечером? Я для профилактики три пью. Каждый день утром три штуки. Каждый день утром три штуки для профилактики. Слушайте, у меня сто тысяч километров сосудов, и если я не буду за ними следить, я не знаю, что будет. Я всю семью приучила. У меня ни дочка, ни зять, ни дядя мой, у нас никто никогда не забудет утром выпить три капсулки сючинку. Я вижу просто опытным путем, я вижу, что достаточно. Если бы вот каждый год, мы бываем в Китае, лидеры, нам там проверяют давление, и мне всегда говорят, вот, как только мне скажут не очень, что я сделаю? 12 Нет, ну 12 это много. Для профилактики 4, наверное, да. Или 2 раза по 2, ну что-нибудь придумаю, но увеличу точно. Но мне кажется, что мне не понадобится это делать. Несмотря на то, что я не вегетарианец, ну, конечно, сейчас мы все очень разумные в пище, и уже там что-то жареное, плавающее в масле, наверное, сейчас трудно найти человека, который такую пищу ест, правда же, да? То есть мы как-то стали относительно умеренно все-таки, да, немножко думать, немножко следить. И как-то вот при таком умеренном отношении к еде я вижу, что трех капсул вот уже на протяжении сколько у нас, 6 лет этот продукт у нас есть, да, он не, не с первого года появился, через год, да, вот 6 лет у нас этот продукт, 6 лет я пью по 3 капсулы, и я вижу, что у меня ничего с давлением не происходит. Значит, нормально. Поэтому я рекомендую всем по 3, я вижу, что моя семья тоже Хорошо, как бы чувствует себя в плане давления и вот, когда скажем у человека была эта проблема мы тут комбинируем чай розы, эликсирчики начались ю одна, одна, 1 две, 1 2 1 2 2 потом раз что-то тут вот, мне не очень значит слишком активно пошел процесс подождем что мы сделаем подождем к чему мы вернемся к чаю розе, чтобы вы накопили жиры, накопили шлаки, организм не успевает выводить то, что из внутренних стенок идет в кровь. Убрать. То есть вы ну, чувствуете, какая разумная вообще-то вещь-то? Скажите, вот для этого надо быть врачом, а? Надо быть программистом. Да. Просто понять эти элементарные, разумные вещи. Конечно, нас должны были учить этому в школе, конечно, да, ну уж хотя бы в колледжах и институтах, но нигде, никогда нам не говорили о здоровье. Ну правда, конечно, положа руку на сердце, и системы-то этой не было, Чего толку говорить, когда все равно... Делать нечего. Кроме этих пулеметов химфармтерапии, нам никто ничего предложить не мог. Вот и расстреливали нас, да, преждевременно. Расстреливали нашу красоту, нашу молодость и, конечно, наше долголетие. Мы все вернем, Правда ведь? Да? Собственно, и все. То есть поймите, полюбите, немножечко комбинируйте иногда, может быть, в случае чего оставьте, попили чай розочку. На самом деле, вот я вот это все и написала в рекомендациях. Чтобы мне вот так вот не повторять каждому одно и то же. Это же та информация, которую, в принципе, мы должны рассказать каждому человеку. Правда же, да? А че рассказывать-то без конца? Напиши и давай. Вот это и называется рекомендации Аллы Каупан. Но они не согласованы ни с одним врачом. Именно поэтому я как бы, ну, не могу их афишировать, но себе имею право. Ну, я, в общем, на этих рекомендациях Амбассадор это легко сделала. У меня кто-то говорит, я говорю, у меня как раз для вас вот. Как чай, как розочку, как санценчик, как эликсирчики, и как полюбить всю чинфу, и как, какие тут могут быть варианты. Все написала. А 6 страниц у меня написано на эту тему. Можете себе представить, да? Вот просто вот все, о чем я говорю. Чтобы, да, и говорит, вы знаете, вот у меня еще для мамы, а у меня для мамы тоже есть, что я достаю? Те же самые шесть страниц рекомендаций. А у меня еще брат там в Комсомольске на Амуре живет, и ему там я хочу поставить У меня для него тоже есть что? У меня для него есть шесть страниц рекомендаций. Вы же понимаете, то, о чем я сейчас говорю, я всегда говорю, разумеется, одно и то же. Можно это написать? Можно. но хотя написать хорошо, но поговорить все равно лучше, один разочек, один разочек поговорить есть смысл, потому что когда мы видим вот это общее понимание какие-то или недопонимание, на чем-то остановимся, что-то разжуем, а почему-то просто пробежимся, то тогда оно все-таки лучше откладывается в голове. а потом еще и шесть страничек, и вот тогда все, все. Академию здоровья вы прошли. Понятно, да? И вот просто такой контрольный вопрос. Вот после того, как вы восстановили свое здоровье, свои сосудики, у вас с давлением все в порядке. Что такое с давлением все в порядке? 100 метровку пробежали и хоть бы хны. На пятый этаж поднялись и без остановочки. Повторяю, есть, а, есть смысл говорить о возрасте нету нету 80 лет своих бабулек тренируйте да значит еще всю чинфу надо попить по 12 капсул как только все в порядке и бегают туда-сюда и поднимаются сколько хочешь значит можно перейти на профилактическую три штучки для профилактики три штучки и еще вы знаете именно этот продукт и а правильная такая дружба с ним, именно он позволяет сохранить энергию. Вот еще важно, мало того, что это просто жизнь, потому что мы с вами уже обсуждали то, что главные проблемы нам создают сосуды. Будем блюсти сосуды, будем жить долго. Но не просто долго, а с великой энергией. Именно этот продукт дает большую-большую энергию. Потому что по сосудам хорошо бежит кровь. Вы понимаете, да? Все в порядке. Быстро идет жизнь, обеспечение. У нас есть хорошая энергия. Не еле-еле душа в теле. При каждом активном движении надо увеличить приток крови, а давление не позволяет. Да? Все, и начинается уже. Все. Ой, я быстро, девочка, не моя, не могу. Начинает еще попить чай, розу, и сючен Вот, Вот и весь ответ. Скажите, после того, как вы восстановили, все у вас в порядке, если вы пропустите иногда, что-нибудь страшное произойдет? Нет конечно. Нет, конечно. То есть, если вы забыли, пропустили, ничего страшного, просто желательно, ну, конечно, не забывать. Сегодня забыли, завтра забыли, месяц забыли, а потом может немножечко ухудшиться давление, придется пить в большем количестве, чтобы его восстановить. Зачем, да? Лучше пореже забывать или стараться вообще не забывать. Но приучите себя к этому продукту. Будете жить долго с хорошей энергией.